Друзья, но не об этом сейчас у нас стартует первый четверть, финальный матч. Команда из Казахстана Аул Про против команды из Эстонии Seven Forces eSports. Вообще-то, я писал eSports. Я не знаю, почему сейчас в их э, барах э, последняя буковка S не прочиталась, не пропечаталась. Э, Азизбек, приветствую вас! Ну что ж, удачи командам хочу пожелать в первую очередь, конечно же. И команда Seven Forces выигрывают ножи за сторону. И вы выбирают э, смену сторон, дамы и господа. Так, одну секундочку, я поменяю команды. Вот так. Вот так, правильно. Seven Forces оборона. Аул про атака. Поехали по составам. Команда Seven Forces Эстония. Это Водолаз, Бладимун, СК Дрей, Inside Артём и Фромчкей. Аулпро это Рамахел, Вичерхе, Нечувствую, Кассандра и Данко. Красивые никнеймы, в целом все читаемые и это замечательно. Ну что ж, смотрим как казахи атакуют эстонцев и первый минус уже оформлен Рамахелом. Второй минус, кстати, оформлен им же. Но один ответный минус от игроков обороны тоже последовал. Тем не менее, давление на точку Б сохраня... Простите, на точку А. Господи, какую точку Б? На точку А, конечно же, сохраняется. Усиливается и продолжается. И вот еще одна перестрелка, в результате которой Кассандра забирает. Миль of год. Спасибо вам под... за подписочку на Twitch. Но смогут ли выбить вдвоем игроки обороны данный раунд у казахов? Я лично считаю, наверное, конечно, не смогут. Ситуация около а, плюс-минус потраченные. Но, однако, игроки атаки ой, как много на ошибались-то! Не чувствую. Забирает первого. И попадание в голову второго. Вот это да, вот это нежданчик. Мой никнейм в КС Кристал. Азизбек, будем знать. Может быть, когда-нибудь вы появитесь у меня на трансляции. И я буду знать, что вы — это вы. Ну что ж, пистолетка за казахами. Казахи выиграли важный с точки зрения экономики раунд. Однако Seven Forces Esports были близки к тому, чтобы не отдать этот раунд. Ой, как сейчас интересно-то будет, а? Под точку Б у нас побежали все игроки обороны. Но, как вы можете заметить... Игроки атаки тоже побежали под точку Б, только немножко с другой стороны И в результате просто, смотрите, на карту Пятерка одна пробежала вот так Вторая пробежала вот так И в результате, ну, как вы можете видеть, да, никто никого э, не нашел Смешно, весело, забавно Танко! Забрал фромчики, ну а далее получил разменный минус. Этот разменный минус, опять же, никоим образом не помогает команде из Эстонии э, достичь победы в раунде. Лишь только вооружится МАК-10 и не более того. Кассандра минус Артем, Ну и СК Дрей тоже, по всей видимости, сейчас получит по голове. И пуля прилетает Пуля прилетает туда, куда, наверное, и должна была бы прилететь. Также напомню вам, дорогие друзья, что это матч формата Best of 3. Кстати, кстати почему-то я сразу не указал, что это матч формата Best of 3. И вот теперь указал. Теперь на экране есть надпись Best of 3. Победитель в двух ближайших картах станет полуфиналистом и пройдет дальше по турнирной сетке. Проигравшая же команда турнир покинет. Немножко Сауга сейчас водолаз Пострелял по соперникам, убить не получилось ну пострелял, только пострелял Вот еще немножко постреляли, опять же убить не получилось Короче, эстонцы Они вот аккуратно Настреливают по чуть-чуть Но вопрос, конечно, сумеют ли Скажи карты, к сожалению, мне не скинули банпик Поэтому я не могу назвать, какие карты Кто напикал, увы, данной информации Я не владею Ну, так как я не наблюдал за банпиком Мне только ГОУТВшечку скидывают а, вот, собственно, вот Но если вдруг у меня появится какая-то информация Или у кого-то в чатике есть эта информация Поделитесь, ребята, нам всем интересно, что мы будем смотреть дальше Водолаз и Артём И еще и кто? И Бладимун, по минусу Фромочки единственный пока кому килл сделать не удалось. Ну и, видимо, и не удастся, да. Завершающий минус за игроком команды Seven Forces. Это СК Дрей и счет 2-1. Первый девайс на раунд у команды Seven Forces заходит на ура. Я считаю, просто замечательно всего-навсего с одной потерей. То есть экономическая какое-то... Uh, плюс экономический, конечно, эстонцы не сильно могли сейчас ощутить благодаря этому раунду, но не потерянные девайсы – это сэкономленные деньги. Вертиго, Мираж и Даст, дорогие друзья, вот такая вот у нас сейчас история по Банпику. Uh, есть... а кто выбрал Вертиго? Чей пик сейчас мы смотрим? Хотя бы относительно этого было бы, ну, вот, чтобы понимать, кто, кто пикнул uh, вертишку. Водолаз! С МПшечки. Насажал сейчас Кассандру, ну а далее получил размен стекнай на врага. А здесь форс от игроков атаки. Под этот форс, конечно, лучше сейчас не подставляться. И вот то, что сейчас сделал Фромчике, ну это прям совсем-совсем большая-большая проблема, потому что... Ой! Даблкил от не чувствую, Действительно, не почувствовал. Последним остается инсайд Артем. И какие перспективы на победу у инсайда Артема? Да, вообще-то на самом деле очень большие. Выиграть здесь вполне себе было бы просто, если бы не пропустил пулю в голову сейчас. 15 хп осталось. И теперь уж, конечно, о перспективах здесь уже речи и не идет никакой. Ну, максимум где-то там издали, сумеет в кого-то выстрелить. Все. Вынужденный сейф. Я отойду, если будут по вопросы, пиши в ВК. Атлантик, скажи, кто пикнул карту Вертига, пожалуйста. Не уходи. Не уходи, сначала скажи. Ну что ж, взрывается бомба. Все засейвлены. Все довольны. Все рады. Счет на табло 3-1. Казахи, конечно, рады чуть больше, чем их соперники. Но, честно сказать, Seven Forces сейчас, конечно, глупо очень. Слили раунд. Аул. Аул, все, окей. Спасибо большое за информацию. То есть сейчас мы смотрим пик команды Аул Про, а карта Мираж, соответственно, была выбрана командой Seven Forces Esports. И э, десайдером встречи будет карта The Dust 2. Вот теперь у нас есть полный расклад информации, который мы, надеюсь, будем пользоваться по мере просмотра. СК Дрей забирает вечера, ну и, видимо, сейчас, да, да, конечно, потому что позиция отдана не была. Последовал моментальный размен. Конечно, зря Трей, в общем-то, остался на этой же самой точке. Вполне было читаемо, что его кто-нибудь попытается пикнуть. И его пикнули. И он этот пик не пережил. Ух ты! Блади Мунф повезло каким-то образом, реально... прям реально каким-то образом повезло выжить. Водолаз. Держит оборону под точкой Б. Блади Мунф по-прежнему находится на точке А. Но он там в соло. Но это вообще не страшно, потому что на точку А... Только если сейчас, и, видимо, именно сейчас, двинутся э, казахи. Ну что, качели у нас начинаются. Давайте смотреть, как э, игрок э, команды Seven Forces, находящийся здесь в соло, что-то сумеет тут распетлять. Но мне кажется, вообще распетлять ему здесь будет что-то не судьба. А тиммейты почему-то в перетяжке не хотят участвовать от слова вообще. Ну, кстати, в спину заходит Блади Мунфу. Это вообще огромная трагедия, и сейчас может закончиться... А, нет, не в спину, простите. Что-то я немножечко не недопонял, где находятся игроки атаки. Ну, так или иначе, это может закончиться огромной трагедией для Мунфа, Потому что, ну, уже вполне себе... Ой, вполне себе читаемая ситуация, что соперники не выйдут на точку Б. Мунф бесподобное тайминговое открытие. Минус 2 от него, и водолаз забирает последнего живого казаха. Счет 3-2. Пока что казахи... Сохраняют давление, сохраняют напор, и это замечательно, но вот сейчас денежка немножечко подзакончилась у атакующей стороны, поэтому придется сыграть раунд с пистолетами. Если в предыдущем раунде с пистолетами, когда на тек Найне, напомню вам, даблкил прилетел от рамы и даблкил прилетел от «не чувствую», там, помимо э, нескольких такнайнов еще все-таки были МАК-10 и калаши. Пусть даже и в маленьком количестве, но были. Сейчас же это чистяком пистолета без каких-либо арморов. И тут, конечно, вы сами видите, Дрей просто бесподобен. Божечки мои! Расстреливает четверку соперников, оформляя квадрокилы. Если бы не водолаз, который сделал энтри. Может быть, мы с вами увидели бы эйс. Эйсов, кстати... В рамках этого турнира а, мы еще пока что не видели. Вполне возможно, они появятся чуточку позже. Голайк like! пишет у нас Мухаммед в чате. Мухаммед, спасибо вам большое за ваш лайкосик. Тем временем коллективы сравнялись и вот тут. И именно вот тут, дорогие друзья, начинается что-то интересное. Снайперская винтовка появляется у Данко. И p 90 появляется у Рамы. Вновь Фромочки не добивает соперника. Как обычно. Я прошу заметить, команда Seven Forces. Там, наверное, ассистов у каждого просто по 500 штук. Вообще ни одного. Один-единственный ассист у Фромчки. Но они постоянно участвуют в перестрелках. И далеко не постоянно кого-то убивают. И мне казалось бы, вообще, конечно, что должны быть ассисты. Но, видимо, те самые люди, участвующие в перестрелках, потом, впоследствии, какие-то килы все таки делают. Артем! Артём! Подхватывает раму, который пытался открыться из дымов. Не совсем, мне кажется, это было, конечно, обдуманное решение. Далее, даблкил от Вичера. Ну, Вичер, если я не ошибаюсь, пишется через... А, все правильно. Все правильно написано, прошу прощения, не заметил букву Т. А далее, 2 в 2. Но атака -а красная, при этом там еще и снайпер есть. Это, конечно, плюс, что, ну, а -а -а, у снайпера как бы по барабану какое количество лайфбара, ему главное попадать. Но соперников больно много. Выстрелил. Ну, выстрелил, и теперь уже понятно. Ой, как бы сейчас в дым-то смотрелось бы замечательно. Эх, не чувствую. Ну что ж ты, не выстрелил в дым. Не почувствовал, по всей видимости. Не почувствовал, что нужно стрелять. 4-3. Вперед вырываются эстонцы, и экономика команды Аул Про вновь покидает команду Аул Про. Казахи, к несчастью, вновь остаются с формилками. Ну, а учитывая, что они сейчас еще и по максимуму э, закупились, ну, типа, отдавать такие раунды как-то было бы очень-очень плохо. Ну, аляпистые такие штуки сейчас, да, вы сами видели на точке Б. Неосторожные вообще ни разу были брошены молотовы. Ну, чтобы не было никаких, э, так сказать, аркадных действий от атаки, были выброшены молики абы куда. Ну, мне кажется, можно было... Ой-ой-ой, его -ой -ой, далаз. Хороший хэдшот, но второго уже не удается забрать. Правда, его эстафету подхватывает СК драй. А драй, как вы помните, умеет принимать достаточно неплохо. Квадрокилл один мы от него уже увидели. Ну вот а сейчас увидели дабл килл от него же. И минус от снайперской винтовки. Куда снайпер пошел и зачем остается загадкой? Никто никогда эту загадку не разгадает. Ну, О! Нормально так прилетела хаешка. Авик, засейвить дополнительно не удается. Но вопрос, конечно, нужно ли было сейвить дополнительный Авик эстонцам. Мне кажется, в этом нет никакой необходимости. Вполне себе нормально э, смотрится и одна АВП. Тем более вторую сейчас была возможность докупить, но это никто делать не стал. 5-3, дамы и господа. На, на последние, опять же, деньги закупается команда Аул Про по раскидкам. Относительно все не очень хорошо, но в целом не смертельно по-прежнему. А Артем забирает раму, далее минус от Блади Мунфа. И тут очень хорошо, что не подгорели казахи в Молотове, который был выброшен эстонцами. Пытаются дождаться аркады, дожидаются. И вот этот момент мне всегда больше всего нравится. Во всех матчах постоянно происходит одно и то же. Команда ждет какую-то аркаду дожидаются и проигрывают этой аркаде. Ну, спрашивается, а зачем же вы так дождали? Но вы же ведь находитесь в позиции. Как можно такое отдать? Вопрос к казахам. Как можно было отдать такую аркаду? 6-3. Двукратный перевес по взятым раундам ускользает. А, вернее, утекает плавно на сторону команды Seven Forces eSports. Хорошая такая моменталочка! ай яй яй яй Фромчки, дабл -кил успевает только сделать... Потому что не все игроки атаки ослепли. Но в любом случае вывел команду в плюс. И это уже достойный моментище. Бладимун на снайперской винтовке отыгрывает минус по Рама uh, И два. Два в три. Пладимун в свое наотыгрывал. О-о-о! И еще и Водолаза забирают. Теперь уже ситуация 2 в 2. При этом точка Б полностью под контролем на данный момент игрокам атаки. Они, правда, еще не совсем понимают, что они полностью ее контролируют. Но бомба будет установлена. В любом случае нас ожидает ретейк. Два калаша против Ауга и Эмки. С точки зрения количества и качества девайсов. Игрокам обороны нужно проводить ретейк. Потому что нужно выбивать такие девайсы, например, как Ауг. Uh, который сейчас находится в руках э, Вичера. Ну pues, что, бомба дефается Ой, ой, ой, ой, ой, ой За секунду Какой же молодец, -а Вичер! Ай да ведьмак Ай да замечательно, но правда очень рисковал Я не понял, честно сказать Немножечко сейчас не понял Почему Я даже не успел заметить, кто, честно сказать По-моему, Драй или кто там, в общем, сейчас сидел на дефьюзе Почему он не сидел Почему он стоял надо же было сесть, когда в него начали попадать, чтобы модель не была статичной. Ох ты! Вот это ворвались! Смотри, почти на вражескую респу прибежали игроки команды Seven Forces. Ну, в частности, СК Драй. И от там просто троих. Это что-то слишком жестко. Тут два варианта. Либо в себя поверили и понапрасну... Ну вот, действительно, сейчас происходит то, что не должно происходить совсем, конечно же, да, это ошибки. Грубые ошибки от команды Аулпро, потому что они запустили к себе домой соперника. Но я и не могу сказать честно, что у команды Seven Forces действие это как бы адекватные. Я надеюсь, они просто не каждый раз будут так делать, потому что если они будут каждый раз принимать решение о том, что было бы здорово сходить сейчас к врагу в респаун, тогда, наверное, это очень быстро перестанет работать. Но вот все-таки было принято решение две снайперские винтовки взять. Ну, не знаю, насколько продуктивно сумеют ребята отыграть в два авика. Но водолаз, во всяком случае, водолаз и не промахивается, наверное, именно поэтому, потому что в воде, как известно, все немножечко такое замедленное. Артем! Такой упреждающий выстрел. Ну, никого, естественно, не увидел, никого не засканировал. Хотя соперники справедливости ради там есть. И, в общем-то, АВП, которая сейчас находится на меду, вполне себе может быть полезно, но в перспективе открытия, если, конечно, таковое будет. Фрумочки, кстати, не перестает меня удивлять, зачем-то выходит на поджим. Ну, сбор информации и провоцирование, наверное, казахской команды к каким-либо действиям. Именно так надо расценивать э, действие. Вот зачем два молотова сейчас туда прилетело? Зачем? Зачем? Там и одного молотова, по сути, было бы достаточно, чтобы игроки атаки уже не шевелились бы по направлению к точке Б. Ну, ладно, окей. Можно было бы просто подождать и кинуть его немножечко попозже. Ну, так сказать, обновить. Тем временем же это все-таки будет точка Б. Здесь у нас все-таки находится водолаз. Заметил соперника, был забайчен на выстрел и промахнулся с двух сторон. Сейчас водолаза будут зажимать. Ой, водолаз! Ой, водолаз! Вот это водолаз! Вот это снайперская винтовка. 8-4 победа в первой половине достается коллективу из Эстонии. И хочется напомнить, что это... Пик команды Aul Pro. Команда выиграла, выбрала, точнее карту Вертига, но проиграла ножи. Как следствие из-за поражения в ножевом раунде начинают в атаке, возможно начали бы в обороне, если бы выиграли бы ножики. Но тут, конечно, опять же неизвестно какой выбор. Ты, ты смотри, что ведьмак делает, а? Айда Геральт, Айда Геральт. Хороший минус мог бы быть. но ну, если это, конечно, Геральт. вдруг это не Геральт совсем. Ну, ведьмак, тем не менее. Два минуса от игроков атаки, один от игроков обороны. И вот вам еще в догоночку один размен. Минус от инсайда Артема. Два АВП осталось. Примечательно достаточно, два АВП. Ну, что за тайминги? Водолазище. Смотри, отстрелялись АВП, и каждый сделал по минусу. Бомба выпала на точку Б эта информация как минимум для артема но артем здесь не может особо широко двигаться потому что рядом с ним находится не и будет согласить очень согласитесь очень страшно если не успел он убить кстати артема то а успел убить артема но опять же пока есть водолаз со снайперской винтовкой у команды seven forces я думаю проблем будет в перспективе ну, поменьше они будут. Однозначно. В атаке снайперская винтовка уже не так сильно будет ролять. Но будет. В очередной раз действия под точкой Б. И в очередной раз казахи, судя по всему, будут пытаться что-то здесь занимать, что-то здесь делать. Но зачем казахи при таком счете, при такой ситуации лезут в дымы-то? А? Ну, хотя, что, такие вопросы задавать, это странные вопросы, вчера мы с вами видели, как э, игрок казахской команды э, выпрыгивал в окно из э, кухни на мираже через дымы во время ретейка, просто вообще на морозе, чуть ли не с гранатой в руке, так что ребята умеют удивить. А правильнее, наверное, все-таки сказать, что ребята умеют играть нестандартно. И как раз-таки этот самый нестандартный подход во многом действительно может помогать. Но СК Драй тем временем э, делает еще один минус. А завершающее слово за водолазом. Водолаз промахивается редко. Редко стреляет, но когда стреляет, в основном попадает. Это достойно уважения. Ну, а на последний раунд первой половины у казахов такой себе бай. Э, Галил... МАК-10, 2П-90 и МП-7. Ну, это, в принципе, интересно. Но интересно только в рамках быстрого выхода на какую-либо точку. Потому что дистанции, на которых нужно воевать, должны быть максимально короткими. Рама с П-90 забегает в точку и первым же отъезжает на отдых. Инсайд Артем занимает позицию в сайде, Но, тем временем, его тиммейты планомерно погибают. В спину уже начинают забегать игроки обороны. Последним остается «Не чувствую». Сумеет ли он не почувствовать всех эстонских соперников? Опа, здравствуйте. 4 хп остается у игрока казахской команды. И 6 и 11 соответственно, у команды uh, Seven Forces Esports. Вот так вот. Я не понимаю, почему в данной ситуации не было принято. Да ладно. 1 хп у водолаза. И водолаз руинит раунд своей команде, вот почему, почему они по-прежнему держали авики, почему не было принято решение-то поменять э, авики как-то на что-то более мобильное, там богатый выбор девайсов рядом с ними лежал, собственно говоря, ну, как минимум один, а то ли коллаж, то ли эмка, что-то одно там было, и это что-то можно было бы спокойно поменять, прибавив мобильности чуть-чуть, ну, окей. Я считаю, что это ошибка, ни в коем случае не говорю, что это действительно ошибка, я так просто считаю, что это было не совсем чисто сыграно, но претензий, опять же, никаких не имею, просто говорю, что думаю». 10-5. Итоговый счет первой половины в любом случае удовлетворяет команду Seven Forces E-Sports. Ну вот вопрос. Ребята пошумели над точкой А, но выхода, кстати говоря, не последовало. Да, здесь продолжаются еще какие-то стычки, но бомба, как вы можете заметить, уже давным-давно направляется на точку Б. Вот тот самый фейкующий и отвлекающий Бладимон э, все-таки погиб, но со своей задачей справился. В первую очередь, это важно понимать. Инсайд Артем. Один минус на Глоке и уже меняет девайс на USP. И на USP еще умудряется сделать минус. Драй, второй минус. И вот вам и ретейк от казахов. Рама последний. Здесь ребята уже начинают стрелять друг в друга. Лишь бы только раму забрать. Вот за что сейчас Фромочкей получил в голову? Вот спрашивается. Как его тиммейт решил, что ему нужно было бы выстрелить сейчас в торец? Просто вопрос. Последний... Казах остался. Мы точно знаем, что Казах впереди. Если с перепугу игрок атаки стреляет по тиммейту, что это может значить? Что он не знал, где находится оппонент? Странно, короче говоря, но, скорее всего, он просто из вредности решил выстрелить товарищу по команде в лоб. Очень многообещающая позиция у, кстати говоря, игрока обороны, но нет. Бладимунф блестяще читает то, что сейчас происходит. Данко минус с дигла. Но падает точка БФ, все-таки это нужно признать. Бомба, естественно, будет установлена без вариантов. Минус от фромочки и Юспики. Два Юспика осталось, не прикрыты армором, не, прики... не прикрыты никакими гранатами. Ну и как следствие, естественно, это все просто приведет к тому, что игроки обороны будут убиты так или иначе. Может, они какие-то фраги и успеют сделать перед смертью, но... Факт остается фактом. Раунд спасти они не сумеют никак. При этом еще и выбить какие-то девайсы тоже не получается. 12-5 решил своему в голову дать, чтобы подбодрить. Интересное решение. Интересный, Ренат. Ну, интересный домысел, так сказать, да, потому что правду мы не узнаем, но э, перепугался он там или не перепугался, непонятно. 12-5. Разница, конечно, большая. 7 матчпоинтов между командами, но у казахов все-таки появляются девайсы, и здесь что-то быстрое от эстонского коллектива. Чувствует. Что-то чувствует и что-то точно знает. Эскадрая отлично выкуривает своего соперника Волтовым. И далее Кассандра в сайде. По Кассандре нет никакой информации. Отличная позиция. Два что-то сразу у Сэмки! Вот это просто отворот-поворот! Но поспешные действия казахов. Очень быстро они стянулись для ретейка. И, как мне кажется, как раз-таки за счет вот того, что это было слишком быстро, это было хаотично. Ой, кого это там у нас увидел Артем? А что вообще? Подожди, что происходит? Как так? Почему Артем там просто спокойно бегал? Неужели он не заметил соперника? Неужели такое возможно было? Странно. Очень странно, рели странно. 13-5. Теперь расстояние становится еще больше, а при этом, при всем, денег уже и не осталось у обороны. И это, конечно. Оп, поджимчик. Такой поджим уже в исполнении команды Seven Forces Esports. Домой! Просто домой! Замечательные хаешки сейчас прилетели. Три минуса с гранат от команды АУЛ ПРО. Бесподобно, как я считаю, но самое главное, что люди, которые убивали с гранат своих соперников, все еще живы. Это не чувствую и Кассандра, и вот пока как минимум эти два игрока не будут убиты, игрокам атаки расслабляться нельзя. Но мы дошли до ситуации один в один, дорогие зрители. Инсайт Артем против Рамы, и позиция у Рамы, я даже не знаю, может быть, кстати, вполне себе более перспективной. Что делает Артем? Артем пытается перебазироваться и сыграть точку Б, но, видимо, немножечко с другой плоскости, или же все-таки нет? Ну, правильно, стекла. Если стекла не разобьешь в собственном спауне, раунд, конечно же, не выиграешь. Это просто невозможно. Рама пытается угадать, какую бы точку ему занять. И занимает точку А. Но, естественно, это не совсем ä, правильный, потенциально не совсем правильный вариант развития событий. Ну, полетел у нас дымочек, вот такой вот, вот такой вот интересный максимальный дымочек. Ну и забегание на точку Б, как я уже и говорил, не угадывает игрок обороны с позиции, которую ему нужно сохранить. Тем самым у Артема появляется плюс в позиции, плюс, собственно говоря, в инициативе, которую сейчас он должен будет контролировать от своего визави. Во всяком случае, бомбы-то установлена именно под игрока атаки. Рама в данный момент идет в ловушку, и не иначе. Дефьюз китов нет, армора нет, перестрелки невыгодны, да и не нужны в принципе. Ну а Артем делает, на мой взгляд, конечно, сейчас абсолютно правильные вещи. Ему попросту никуда не нужно открываться, нужно просто ждать. Ну, молик. Фейк по дефьюзу. Да, сильно. Не ожидал, конечно, сейчас Раму, что вот так близко от, откроется внезапно соперник. Что самое интересное, Артем, конечно, лоханулся очень сильно и не сумел забрать Раму, оставил ему девайс. Но выиграл время. Какое-то выиграл все-таки время, и за счет этого получилось достичь победы в раунде. Ну а на табло 14-5. Так или иначе... Uh, хоть момент сейчас, можно считать, uh, был выигран игроком обороны, однако раунд остался за игроками атаки, и это, конечно, сверхнеприятный момент. Кромчики. Увидел соперника, поучаствовал даже с ним в перестрелочке, это был uh, не чувствую. Uh, 27 хп с него снял, сам ничего не потерял, кстати, и Ведьмак уже остался с 39 ю Хелспоинтами где-то тоже не совсем удачно выступил. Данку со снайперской винтовкой. И забирает Артема. Промахивается и не попадает в драя. Драй, кстати, сам берет теперь снайперскую винтовку. Уж не знаю, есть ли у этого какой-то смысл. Бладимов делает даблкил. Минус от драя. И в результате еще и численный перевес. Даже сохраняется за игроками атаки, правда, ненадолго. Не чувствую, забирает искать драя. И водолаз с Фромчки остаются вдвоем. Но они. А без бомбы. На контроле бомбы в данный момент играет игрок обороны. Хотя, правда, нет, скорее всего, информации по бомбе. Но вот сейчас он залезет на пригорчик и, очевидно, заметит, что бомба-то все-таки... Да, вот же же она, бомба. Можно просто сидеть и ждать. Лепота, как говорится. Вот вам, пожалуйста, минус фромчики. В соло остается водолаз. Водолаз или же... Не чувствую. Водолаз или же не чувствую? Весь завод чувствует, а он не чувствует, как говорится. Ну, ребята открываются друг под друга. Абсолютно... Абсолютно здравые. Абсолютно так, как и должно было быть. Но чуть-чуть более ловким игроком оказался. Именно не чувствую. Именно его позиция принесла команде Profit. А эстонцы проигрывают раунд и лишаются, опять же, такого прям ощутимого экономического преимущества. Они спасают этим поражением экономику соперника. Чего, конечно, допускать в идеале было не нужно, но... Но это человеческий фактор. Момент еще такой, что... Ну вот, здравствуйте. Артем, не понимаю вообще, каким образом Артем сейчас умудрился отдаться, но такое тоже порой происходит. Не чувствую. Минус драй. Что-то эстонцы начали в какой-то нездоровый Counter Strike играть Начало второй половины было куда более многообещающим Чем то, что сейчас они делают То ли казахи обозлились То ли эстонцы расслабились Одно из двух Но 4 в 2, конечно, такую ситуацию будет выигрывать очень тяжело Бладимун Слышит соперника в сайде, Прекрасно понимает, что лучше в этот сайт не идти И дождаться, что кто-нибудь сюда сам придет Но нет Одно дело понимать А другое делать не хватает, не хватает скиллзов для перестрелки в упоре с дигла. Водолаз последний остался, три соперника, один из них двуххиповый, которого не добили. Двуххиповый, так сказать, недобитыш Ведьмак. Ну а также Кассандра и не чувствую в активе которых по сто здоровья. Ну и Водолаз прям Прям ставит бомбу, если можно так сказать, перед носом оппонента. Да, забайтил Кассандру на открытие с позиции. И в результате тут же от этой самой Кассандры и отъехал. Ну, от этого самого, скорее всего. 14-7. Разница двухкратная между командами по взятым раундам. Однако эстонцы по-прежнему впереди. Но вот покупка дробовика от Данко... Danco... Это уже что-то интересное Позвольте, начало данного раунда я посмотрю именно за данку Хочу понять, для каких целей было решено приобрести дробовик С какой позиции этот дробовик должен был реализован быть Да, ну типа с XM держать мидл это такая себе на самом деле история, конечно Неоднозначная, я не скажу, что она неправильная, эта идея Но, но, но! Ох ты мой я не скажу, что не чувствую, сыграл круто. Я скажу, что сейчас на самом деле эстонцы неправильно абсолютно сыграли. К ним пришли в аркаду. Они эту аркаду полностью слили. Но, тем не менее, респект, конечно, игроку казахской команды. Потому... Ого. Ну, вечер успел отстреляться, да, понимаете. Ведьмак все-таки сумел забрать э, Блади Мунфа. Бомбу мы тоже забирать не будем, да. Подумали ребята из Эстонии и решили оставить ее э, в спине. А здесь спинет. Здравствуйте, да. Вот, вот, привет. С ножом бы сейчас просто бегать о о о, -о. Э, Эстонцы молодцы Эстонцы позволяют камбэкать своим соперникам Ну а почему бы, кстати, и не камбэкать? Э, Аул Про, я напомню вам, выбрали Своей картой, карту Вертига Так что чего здесь удивляться-то Они будут камбечить Они будут пользоваться любой возможностью Для того, чтобы выиграть э, первую карту Это команде Seven Forces Еще нужно выиграть Карту Вертига. Аул, Прот как бы играют... Э, ну... Так сказать, дома. Это домашний матч. Смотри, что происходит просто. Вот вы видели это? Вы же сейчас это видели, да? Там прилетел Молотов и... Э, Блади... Мун просто побежал на морозе в этот Молотов. Постоял там в нем немножечко. Не пошел Аркадий дальше соперника какая-то Какие-то нелепости, короче, совершают игроки что одной команды, что другой. Но эти нелепости прикольно видеть со стороны на самом деле. Потому что игроки-то в ходе матча думают, что... Оп, здравствуйте. Игроки в ходе матча думают, что они совершают правильные мувы. Хотя далеко на самом-то деле нет. Ну вот Артём не понял, откуда в него стреляли. Ответную очередь давать не стал. Хотя эта очередь... Многое могла бы изменить для эстонского коллектива. Ну, и что в итоге-то? Атака, получается, у эстонцев, ну, сверх неподготовленная... Казахи камбэчат, и они не просто камбэчат, потому что их соперники дают им возможность камбэка, а просто потому что Seven Forces вообще ни в коем образе не готовы к атаке на карте Вертига. Ну, то есть атака, ну, где она? Ну, вот посмотрите на ситуацию. 4-4. Это э, счет второй половины. Винстрик 4 матч-поинта с одной стороны, Винстрик с другой стороны. Ставки есть на этот э, матч. Uh, нет, 13 ставок на этот матч нет. Это же любительский counter на любительский КС ставки. Было бы делать неправильно, потому что, ну, договорники, все дела. Это было бы не очень. Не очень красиво, но uh, с огромной долей вероятности люди не сдерживались бы. И все-таки. И все-таки что получалось бы, да? И все-таки получалось бы то, что были бы нечестные. Пацанчики, которые хотели бы просто подзаработать деньжат. И за счет этого самого подзарабатывания деньжат специально сливались бы катки. Это и на профессиональной киберспортивной сцене, периодически можно заметить. Просто там это делают все втихую, красиво и по уму. Ну а здесь, а здесь вообще можно делать это хоть как. Ногу поставили, кто-то палатку. <с> но ну, не палатку, нет, квартирку же. Ну, сейчас пауза, как вы можете заметить. Очевидно, что пауза взята игроками из Эстонии. Потому что у них сейчас сложная экономическая ситуация. И им сейчас непонятно, на что закупаться и как пытаться этот раунд выигрывать. Ну, мне кажется, вообще здесь надо было делать фулл Просто банальный фулл эко отдать десятый раунд. Прям забежать в наглую на любую точку, слиться на ней. Задача просто поставить бомбу хотя бы. Поставили бы бомбу, и все было бы замечательно. Плюс экономика на ближайшие пару раундов. Можно было бы подрасслабить булочки, так сказать. Ну а форс, который сейчас будут делать эстонцы, ну, мне кажется, неуместен. Трата денег. Совсем не нужная трата денег на данном этапе. Это да, когда на проф-сцене была ситуация, когда кума, <свы> да, да, да, выиграли на весь читами кто-то заработал логого. Ну правильно, правильно. Ну, почему нет, если есть такая возможность? Три а, в одного отличные размеры, хочу я вам сказать, где граната от игроков атаки мне тоже не совсем правда понятно. Ну какие-то пару флешек там может, конечно, и было выброшено, но типа такой себе. 0-6, Челси выигрывают у Саун... Саут Гэмптона. Ничего себе, сильно. А как вот, вот скажите, как такие моменты получаются? Куда смотрел Рама Хэлл? Как можно было не увидеть оппонента? Ну, он же прям перед носом стоял. Еще один минус от... И опять, и смотри, вот... А, дурная привычка большинства игроков Counter-Strike а, Это сразу достать нож и начать им махать Знаю это, потому что сам всегда так делал Стопроцентная проблема, стопроцентная ошибка Сколько я раз из-за этих тупых свечей погибал Это беда Это просто беда Ну что, молик... Лоу хп, кстати говоря, у Блади Мунфа не позволит, очевидно, в этот молик открыться. И Данко просто на морозе будет сейчас пытаться, по всей видимости, дефать. А, кстати, дефюз-киты есть. Садись дефюз. Зачем? Зачем это так больно выглядело? Ух ты мой Понятно Просто понятно Ну, с таким подходом к атакующей стороне Мне кажется, камбэка просто не избежать Казахи, по-моему, просто должны Сейчас выигрывать После такого, простите меня Я все-таки грубо выражусь, но после Такого позора Эстонцам будет сейчас тяжело Еще и в себя прийти в ходе матча Потому что все-таки, как минимум, Бладимун Сейчас однозначно должен, ну, подрастроиться Его тиммейты тоже вполне Себе должны были бы подрастроиться Потому что 15-й раунд он был просто Просто вот он, протяни руку И забери его, но Не тут-то было Минус от Водолаза. Инсайд Артем все-таки попадает в голову Данку. Ситуация 3 в 3. Ну, блин, ладно. В предыдущий раунд мы тоже с вами видели. Ситуация была вполне себе нормальная. Но казахи умудрились ее выиграть. Так что здесь еще вообще никто не похоронен. Все может измениться в любой момент. Но выход, тем не менее, на точку А. Это однозначно. Рама. Неудачные тайминги немножечко ловит. Однако Кассандра с хаешки забирает Водолаза. Минус от Кассандры. Инсайд Артем. Вот вам и ГГшечка, дорогие друзья 14-11 Я же говорил, блин, вот эти получасовые Задержки э, Нахрен просто надо было банить команду и все Вот честно, прям вот по чесноку э, Потому что, ну смотрите Время 18-15 Следующий матч через час 50 А если будет 1-1 Какие у них звания и лвлафейс это э, Паш, не могу сказать, потому что не знаю Н Нет ссылки на битву ну что, проходочка на Б. Хороший хэдшот от эскадрая. Здесь, кстати, удачно, что не упал вниз. Еще один хороший хэдшот от него же. Да ладно, эстонцы, что ли, решили проснуться? Сколько раундов отдали? Отдали 6 раундов к ряду. А, смотри, Кассандра на автопилоте просто выруливает в горящий Боже мой делают-то? Они такое ощущение, знаешь, что договорились. В этом раунде косячим мы, в этом раунде косячите вы. Ну, в результате СК, Дра и Бладимун вдвоем выигрывают раунд для своей команды. 15-11. Саня, в конце best of 3. Назови лучшего игрока, подгоню ему 4 наклейки на рушку. 2 нави, тайлу и энс. Вот так вот. Хорошо. Хорошо. Пока я себе наметил по одному человечку из каждой команды, но и. Смотря что там будет еще, конечно. А, Видимок! Минус с диглушечки. Ой, второй ваншот с дигла! ла ла ла ла А это, между прочим, один из, кстати говоря, тех людей, которых я себе подметил. С точки зрения того, кто лучший игрок в команде Аулпро. Я вот считаю, что это однозначно на данный момент Ведьмак. Кстати, что у него там по статистике? Ну, идет на второй строчке. Настрелял больше все, всех не чувствую. Но я считаю, что э, Ведьмак роляет круче. Ну, атака в меньшинстве, однако же, все-таки будет заходить на точку А. Ну, логично. Странно было бы здесь увидеть... Да ладно, ты просто фанат игры Ведьмак. Не, Ведьмак крутая игра, безусловно, но... Нет, ну просто вот мне так кажется. Его минусы мне кажутся чуть более важными. Потому что не чувствую, несколько раз принимал э, врывы на себя экономические. Ну и, в общем-то, неудивительно, что настрелялось за этого много. Э, в команде, допустим, Seven Forces, очевидно, я бы назвал эскадрая. Прямо это просто очевидно. Человек, оформивший, по-моему, дважды уже квадрокилл навяливающий 1 в 4 Оставшиеся чуть ли не принявший Оппонентов, так что да Тайло это с Китая команда? Да, абсолютно верно Они Ну что, водолаз Здесь, конечно, воды нет Поэтому чувствует он себя наверняка Не настолько комфортно Ну и ожидаемо поэтому погибает 15-12 Матчпоинт взят В теории возможно допы Мне нужно. <с> так. Во втором матче тоже лучшего игрока подгоню стат треглок. Ничего себе. Андрюк, что за небывалый аттракцион щедрости? А завтра что подаришь? <с> Смотри уже. Народу уже понравилось, что им будут что-то дарить. Андрюх, ну если ты реально будешь кому-то что-то дарить, я считаю, наверное, что... Давай тогда мы выберем сильнейшего игрока из проигравшей команды. Чтобы это было как-то почестнее и подобрее. Ну, вроде бы, типа, как... Э, комп... Ну, не компенсация, что ли, а как... Утешительный приз за то, что они вылетели с турнира. Два минуса от команды Forces E-Sports. Третий минус от них же казахи остаются вдвоем. Это не чувствую и Кассандра. Оба, кстати, находятся на точке Б. Именно сюда сейчас uh, проходит вылазка команды Seven Forces Esports. Водолаз. И снова Водолаз. Дорогие друзья, 16-12. Команда из Казахстана, команда Аул Про, к сожалению, все-таки проигрывают свой пик. Ребята боролись очень достойно.